Команда КВН Мякиш, школа номер 50 Ночью днем среди шумы и легче шины Остаемся на свадьбе Добрый вечер, дорогие друзья! Перед вами команда КВН Мякиш и мы начинаем. Несмотря ни на что идет туда не смеет. Что было бы, если бы собаки умели разговаривать? Итак, представьте, тихим зимним вечером девочка гуляет с собакой. Ну, Рекс, давай. Не хочу? я! Давай, давай, домой пойдем. Да не хочу я. О, какая девочка. Ай, кто это меня тут пугает? У меня вообще-то собака есть. Злая, да, Рекс? Ну, мы пошли домой лучше. Ну, девочка, я иду. Ой-ой-ой, больно сладко. Я сейчас вам устрою. Рекс, ты устроен, да? Пошли давай. Ну, девочка, я уже близко. Ну, вы напросились, да? Считая до трех. Раз, два, три, все. Отпускаю Рекса. Пошел, Рекс, давай! О, гони, давай! Ты за них зарежешь. Давай! Смай, не тупи! О! на школьной дискотеке. Слушай, Ренат сказал, что позовет меня на медленный танец, а я не умею танцевать. Что мне делать? Короче, все нормально. будет. я там посижу, тебе подскажу в наушниках, все нормально. Давай, он идет. Что делать? Руки ставь. Не на себя, а на него руки ставь. выше поставь да не тупи, ты за шею возьмись ой молодец красавица слушай а это нормально что он покраснел от твоей красоты он уже погровый. это тебе за то что ты меня на эту мочалку променял нам все взрослые говорят, у вас самое счастливое время. На самом деле, это не так, Все просто сложно. И про это наш рэп. Йоу, погнали. Йоу, ага, все здесь. Скыр-скыр-скыр, темные найки, я лентяйка. МС Миляш не ем беляш. А это наш трудовик, Жаудат Кондратьевич, да? Он в теме, йоу. One, two, three, погнали. Жизнь одна, и она сложна Каждый день сидеть в контакте, в мозолях рука С утра красишь глаза, на улицу пошла Снег тоже пошел, а душ потерял Делю класса глаза Комплекс 31, я здесь не один, школа 50, меня все знают и 60 По отток, набережный Восток Ок, ага, ага, супа, соли, ковер отряхни За братиком присмотри, йо, мама, не грузи. Эй, красотка, ты на меня так не смотри Сюда подойди, йо бесмизы и моя бича Чики, брики, пачики, выки. Мои слезы и моя печаль. Школа не место для рая, в школе нет вайклая. Мои слезы моя печаль. Шишал, вышел, и вышел. Мои слезы моя печаль. Спасибо всем за счастливое детство. Yeah. Кани Уэст в ест. <свист> Ну команда КВН «Мякиш», спасибо. Ну, честно говоря, тоже ничего плохого сказать не могу. Рэп, текст, текст был очень клевый, мне понравился. Грамотный текстовик. Играют... Достаточно так расковано, хорошо. Аплодисменты. Да, давайте аплодировать после каждого жюри. Ильяс. Ну, я команду Квен Мякиш знаю давно. Э, с прошлого сезона, в котором мы и начали играть, соответственно. Э, я бы лично хотел немного выше уровней именно от вашей команды, потому что я знаю, на что вы способны. и... Чуть-чуть вот не хватило от вас чего-то, вот ну, именно юмора, наверное, какого-то такого боли, вот что прям мощненько так сегодня прошлись, ну а так было хорошо, скажу, что хорошо, и я говорю «да». Что, что уж тут скрывать, это ваше самое слабое выступление да. из всех, которые я видел в прошлом сезоне, в этом сезоне. То есть это было по юмору, ну, по реакции зала все понятно было. То есть вы сами чувствовали, что не так качаете, как вот в другие разы. Но я вашего трудовика знаю. Я тоже его знаю, я с ним на И именно Вот именно поэтому а. вы проходите в, проходите в импровизацию, а там посмотрим, подумаем, финал или не финал. Но слабовато, конечно, немножко. Простите. Но спасибо трудовику. Да. Спасибо, спасибо.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 Ехал принц на белом коне. Присаживайтесь! Зеленоглазое такси. Мы исполняем желание. Звони! 79 99 99.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 соскучились по мне.